Значит, для меня по поводу сайтов самое важное. Я поняла, я надеюсь, да, кто такой что он делает. Я определила для себя зону ответственности в рамках моей работы. Мне стало легче понимать, что я беру, а что я не беру на работе. Вот, а так, супер материал. Понравилась системность, как все разложено по полочкам. И объем материалов, честно, не ожидала, что будет такое количество ценных и дополнительных материалов. Видео, ссылки, подкасты. То есть это просто огромный пласт материалов, который можно еще изучать, изучать и что-то новое для себя открывать. Так, у меня, наверное, все.